И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Псалом 1, третий стих. Путь благословений. Блажен тот муж, что избегает совет нечести приходить. На путь он грешных не ступает, в кругу развратных не сидит. Но день и ночь он размышляет, Блаженный помысл его, Он утешение обретает в законе Бога своего, И жизнь его, как древо, станет растущие у многих вод, Где лист которого не вянет, И всем приносит добрый плод. Что не умел? И то сумеет, его Господь благословит, во всех делах своих успеет, и что задумал, совершит. Но кто нечесть в мире сеет, пожнет он бурю, мрак и страх, его дела Господь развеет, как возметенный ветром прах» пред гневом праведным грядущим грех и нечестие падут, пред вечно сущим и живущим, когда на суд к нему придут. Аминь.